Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о технологии Cook&Chill. Переводится как «готовь и охлаждай». Технология куканчил разделяется на два подвида – интенсивное охлаждение и интенсивная заморозка. Но слово «интенсивное» я употребляю вместо слова «шоковое». При шоковом охлаждении мы быстро проходим рискованный температурный диапазон примерно от 20 до 45 градусов, когда микроорганизмы развиваются быстрее всего. По существующей нормативной документации, охлаждение должно произойти от плюс 65 градусов в толще продукта до плюс 5 за время не более чем 60 минут. При шоковой заморозке температура в толще продукта должна достигнуть минус 18 градусов. Давайте рассмотрим, какие основные преимущества получает ресторатор, владелец бизнеса, который применяет новые технологии. Во-первых, мы можем спокойно распределить время приготовления продуктов по всей неделе начиная со среды и четверга готовить полуфабрикаты высокой степени готовности или просто готовые блюда, которые в пятницу и в субботу будут разогреваться за очень короткое время. Во-вторых, мы можем соблюдать стандарт качества блюда. Всех беспокоит вопрос, насколько новая технология изменит запах, вкус, внешний вид, текстуру этого продукта. Насколько увеличится потери массы при термообработке. Сегодня мы экспериментировали с несколькими продуктами. У нас был шницель из индейки, фаршированный сыром и ветчиной. У нас был шашлычок, светофор из и индейки и болгарским перцем. И также мы экспериментировали с сибасом. Во время приготовления шашлычка светофор мы заверили массу исходного продукта. Она получилась 201 грамм. Как известно, шницель Кордон Блю готовится в двойной панировке. Сначала он панируется в муке, после лизьон и сухарная панировка. И вот было интересно наблюдать, что за счет вот этой оболочки, которая покрыла у нас индейку, у нас потери сокращались еще больше. Первоначально две порции Кордон Блю... Весили у нас 244 грамма. После шоковой заморозки, которая продолжалась примерно полтора часа, блюдо потеряло всего 2 грамма. После этого мы, минуя фазу дефростации, поместили шницель из индейки и обмороженный шашлычок в пары конвектомат и готовили его при температуре примерно 160 градусов. И каково же было наше удивление, когда выход готового продукта составил 179 грамм, то есть мы потеряли всего 19 грамм во время приготовления этого продукта. Шницели из индейки, фаршированный сыром и ветчиной, выход готовой продукции составил 229 грамм. Это прекрасный результат. Это дает нам повод для размышления. К сожалению, не все блюда подходят для приготовления по технологии «Cook and Chill». Великолепно получится блюдо в кляре, в сухарной панировке, а вот стейк не будет очень хорош. Поэтому, если вы переходите с обыкновенного меню на технологию «Cook and Chill», нужно еще раз поработать над ассортиментом блюд и включить такие блюда, которые хорошо переносят шоковое охлаждение или шоковую заморозку. Для того, чтобы правильно приготовить блюдо по технологии интенсивной заморозки», Нужно достаточно хорошее техническое обеспечение. Шкафы интенсивной заморозки компании «Апач» позволяют опустить температуру в рабочей камере до минус 35 градусов. Чем ниже температура, тем меньше по размерам кристалла образуется внутри продукта. Они не так активно разрушают клеточную мембрану, поэтому продукт на выходе получается очень вкусный, с эластичной структурой. Еще одним неоспоримым преимуществом технологии шоковой заморозки является то, что подвергать блюдо термической обработке, можно без процесса дефростации, просто взять из шокера и поместить в пароконвектомат. На примере приготовления рыбы Сибас мы хотели показать, что шоковое охлаждение и временное термостатирование продукта в течение 4-5 часов не оказывает влияния на его внешний вид. Ведь всем знакомы ситуации, когда вечером банкет нужно одновременно приготовить 50-70 блюд, повара работают очень интенсивно, возможны ошибки. А мы, используя новую технологию, можем не спеша в 11-12 часов дня сделать заготовки. Обратите внимание, какая интересная конструкция. Голова и хвост подняты под углом 90 градусов. И даже эта необычная конфигурация выдерживает 3-4 часа хранения в холодильнике шокового охлаждения и после этого позволяет регенерировать блюдо и подать его на стол, как будто свежеприготовленное.